Приветствую всех на втором уроке по Adobe Illustrator, вы на канале UAD и с вами Бакумен Антон. Сегодня мы с вами посмотрим, как работать с текстом в данной программе. Я расскажу о некоторых особенностях и вещах, которые, вероятно, вы не знали. Надеюсь, вам будет полезно, поэтому погнали. Значит, заходим мы в Illustrator и нажимаем сочетание клавиш Ctrl-N, чтобы создать новый документ. После этого здесь мы ничего не меняем, можете выбрать просто формат, допустим, А3, размещение горизонтали. Нажимаем «Создать». У нас есть рабочее пространство, и давайте мы выясним, как же для начала создавать текст. Для того, чтобы выбрать инструмент текста, у нас есть две возможности. Первая — это воспользоваться горячей клавишей, нажать «Т» на клавиатуре. Или вторая возможность — это в панели инструментов нажать на буковку «Т», которая здесь имеется конечно, горячей клавишей куда быстрее. После того, как мы выбрали инструмент текста, мы можем двумя путями его создать. Первый — это просто кликнуть, и у нас, как видите, появляется, значит, текст в строку. И второй вариант — это выбрать инструмент текст, зажать левую кнопку мыши и растянуть фрейм. Как видите, текст становится больше, его становится больше. В чем же тут отличие? Если я буду редактировать текст который находится, который создается по клику, то, смотрите, он просто деформируется. То есть он растягивается, да, деформируется. Вот, это не совсем удобно. А второй вариант, когда я пытаюсь уменьшить фрейм, как видите, текст пропадает. То есть он э, прячется, остается только его часть. Вот. Но на самом деле такую э, возможность, маски такой, можно перенести и на первый вариант создания. То есть чтобы он вот так вот не деформировался у нас, а если что, слова просто скрывались. Для этого мы нажимаем два раза вот на этот вот кружок, который находится справа. И теперь, как видите, получается то же самое. У нас становится редактируемый, так скажем, фрейм. Чтобы это изменить, мы также два раза прокликиваем и все, он снова имеет деформацию. И то же самое со вторым вариантом создания. То есть, если я два раза здесь кликну, то текст становится, как бы он прилипает к фрейму и редактируется вместе с ним. Но если я еще два раза кликну, то текст будет прятаться. Это удобно в том случае, когда вы пишете, допустим, заголовок, вот. И вам надо его увеличить, то есть э, не на определенное количество пунктов, а просто нужно быстро его увеличить. И если у вас будет редактируемый фрейм, тогда он будет растягиваться, но текст не будет меняться, и вам придется лезть вверх и менять значение, допустим, 67 пунктов. Вот. Если же вы включите эту функцию, тогда с зажатым шифтом вы равномерно сможете увеличить ваш заголовок. Давайте продолжим. Обратите внимание, что текст который был создан вторым методом, имеет вот такую вот красную, такой красный, красную иконочку с плюсиком. Что же это значит? Данная иконка обозначает то, что не весь текст поместился, как видите, во фрейм и он скрыт. То есть а, этот плюсик обозначает, что мы можем его вынести в отдельный фрейм, потому что иногда, как бы на странице, если вы делаете несколько колонок, допустим, это будет газета, да, а у вас может не помещаться просто весь текст. Из-за ширины вашей там или высоты вашей страницы И вам придется разбивать его на несколько колонок Поэтому мы нажимаем на этот плюсик Обратите внимание, что наш курсор сейчас изменился И мы растягиваем просто еще один фрейм Между ними появилась связь То есть если я буду редактировать первый фрейм Допустим удалю отсюда э, текст Как видите, во втором фрейме он тоже пропал Теперь они связаны между собой. Давайте продолжим работу с текстом и рассмотрим а, следующую ситуацию. Значит, допустим, вы создаете статью а, или создаете а, газетную страницу. Неважно, вы работаете с текстом. И возникает такая проблема, что у вас появляются вот такие вот переносы, из-за которых затрудняется чтение. А что в таком случае делать? Можно, конечно, попробовать растянуть фрейм, чтобы, он, чтобы текст встал в строку, чтобы переносы исчезли, то есть расширить сам фрейм. Но это не всегда помогает. Либо второй вариант. Вам понадобится вкладочка под названием Абзац. Если у вас ее справа нету, она имеет вот такой вот значок, вы заходите в окно, переходите в текст и нажимаете Абзац, либо Alt Ctrl T. Теперь вы выделяете весь нужный текст. Можете нажать буковку «Т», нажать на текст и нажать «Ctrl-A», чтобы он весь выделился. И дальше в абзаце мы убираем галочку просто «Переносы». Как видите, теперь текст переносится полными словами, то есть все переносы у нас пропали. И текст стал переноситься равномерно, слово за словом. Значит, с переносами мы разобрались. Все ясно стало, как убрать переносы в тексте, если они нам не нужны. Давайте теперь подумаем, как нам работать с текстом, в принципе, как его редактировать. То есть, вот, допустим, сейчас текст слишком большой. Чтобы его изменить размер, у нас сверху есть вкладочка Кегель. То есть, мы можем через нее уменьшить этот или увеличить этот текст также есть заготовки. Тут же есть у нас, значит, шрифт, который можно выбрать, и есть гарнитура шрифта то есть, его начертание. Не у каждого шрифта есть гарнитура, у некоторых это всего лишь одна гарнитура, у некоторых три, у некоторых больше. С этим разобрались. Теперь, если вам надо больше функций для редактирования вашего текста, то вам понадобится вкладочка символ. Она находится также окном, текст и вот здесь вот символ. Выглядит она первоначально вот так вот. Значит, что мы здесь видим для редактирования текста Давайте я создам более большой фрейм, так скажем, больше текста захвачу, чтобы было Так, что у нас есть в данной вкладочке символ У нас есть изменения, конечно же, самого шрифта То есть, если я выберу, здесь можно вручную прописать, допустим, хочу ареал И также выбрать его гарнитуру начертания а Далее, что здесь имеется Значит, кегель шрифта, ну, размер, все то же самое, что сверху но здесь есть еще дополнение, это, значит, межстрочный интервал и межбуквенный интервал. Это интервал между отдельными элементами между двумя буквами. А интерлиниаж и кернинг. На самом деле сверху они тоже есть, во вкладочке символ, но легче, конечно, с правой панели это достать, чем вверху лезть. Если данных функций вам мало, вы можете нажать вот на эти три палочки, называемые гамбургер меню или бургер меню, и нажать показать параметры. Также у нас тут появляется еще вкладочка, где можно сделать шрифт полностью за главными буквами. Чтобы все буквы стали заглавными, можно поменять на заглавные все остальные прописные. Добавить верхний над индекс, под индекс, подчеркивание или зачеркивание текста. То есть функции редактирования тем самым расширяются. Также можно текст, как видите, растянуть, сделать буквицу, ширину текста поменять или повернуть его. Достаточно много функций, которые можно произвести при редактировании нашего текста. Так, значит, основное мы с вами разобрали, как преобразовать текст в кривые. То есть многие задаются вопросом о том, что делать, если мне нужно из букв собрать некий знак. То есть я хочу отредактировать эти буквы. Что мне делать? Все просто, мы преобразовываем их в кривые. То есть делаем из них из букв, создаем фигуры. Для этого нажимаем Ctrl-Shift-O. И теперь это уже не текст, то есть я не могу нажать буковку Т и начать его редактировать. Это обычные фигуры. Я могу нажать правой кнопкой мыши и разгруппировать. Теперь каждая буква стала по отдельности. Я могу взять отдельную букву, допустим, D и разобрать ее, то есть расформировать составной контур. Я могу изменить э, вот эту вот деталь, сделать вот такой, вернуть обратно и снова составной контур. Теперь буква D изменилась. Я могу все, что угодно с ней сделать. Могу даже собрать некий знак, то есть продублировать ее, перевернуть допустим и сделать вот так вот через обработку контуров я могу их соединить. То есть теперь это вот один знак – это из двух букв я создал знак. Обычно это полезно, когда вам нужно создать свой шрифт. То есть вы преобразовываете, редактируете. Допустим, когда вы делаете нейминг или логотип компании, вы можете этим воспользоваться. Так, давайте дальше посмотрим, что еще мы можем сделать с нашим шрифтом. А давайте разберемся, как написать шрифт по дуге. Давайте возьмем перо, нарисуем линию, исказим ее. Нажмем Shift-X, чтобы преобразовать в обводку. Вот у нас есть такая дуга. Я хочу написать по ней текст. Для этого я просто выбираю текст. Нажимаю на дугу в том месте, откуда он будет начинаться. И вот наш текст появился. У него есть три а, полосочки. Как видите, две по бокам и одна посередине. Для редактирования, то есть по бокам у нас надо, чтобы передвигать его влево-вправо. А вот, полосочка посередине, а вот полосочка посередине, она нужна для того, чтобы перевернуть этот текст и сделать с обратной стороны. Теперь он с внутренней стороны. Тоже для оформления какого-либо дизайна данная функция полезна. Ну и давайте вспомним, кто не смотрел предыдущий урок по иллюстратору, как сделать текст по форме объекта, То есть у нас есть некий объект Допустим, возьмем квадрат создадим Нажмем Shift-X Исказим его То есть нажмем буковку A на клавиатуре Что является прямым выделением То есть выделением отдельных точек или объектов И исказим наш квадратик Сделаем его немножечко в перспективе Напишем текст а, Допустим ну, Допустим, напишем взлет а Уберем у него подчеркивание и сделаем все буквы заглавные. Если я хочу сделать текст по форме данного квадрата, мне надо выбрать текст и выбрать вот этот квадрат. И нажать горячее сочетание клавиш Ctrl-Alt-C. А, извиняюсь, забыл. Квадрат, любую фигуру, которую мы выделяем, по которой мы хотим разместить текст, мы перемещаем на передний план. При помощи сочетания клавиш Ctrl-Shift-Вправо. скобочка вправо. Теперь мы выбираем оба объекта и нажимаем Ctrl-Alt-C Как видите теперь наш текст встал по фигуре Можно сделать еще один такой же квадрат и изогнуть его допустим в другую сторону, то есть я могу точно так же сделать его по перспективе, перевести его в Ctrl-Shift-X, написать текст. Ну, допустим, вот такой вот текст у нас будет. Увеличить его. Перевести фигуру на передний план Ctrl-Shift фигурная скобка вправо. Выделить оба объекта и нажать Ctrl-Alt плюс C. И получается вот наш текст по перспективе. Также могу его подредактировать, чтобы это все смотрелось лучше. Могу, наверное, подрастянуть его. Хотя нет, если я растягиваю, перспектива ломается. Вот, можем вот так вот делать. Редактировать как угодно. В принципе, в иллюстраторе множество полезных функций, которые упрощают жизнь дизайнеру. Просто не все о них знают. Если данное видео вам было полезно или просто интересно, обязательно подписывайтесь на канал, а в комментариях можете написать, что еще бы вы хотели разобрать в данной программе. Также не забывайте смотреть предыдущие ролики. А на этом я с вами прощаюсь. Всем удачи и до новых встреч.